И поехали. Надо немножко выдержать вот это вот издевательство над аэродинамикой. эти Немножечко. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. ко ко ко ко ко. Ох ты Высота 5770 метров. Мы находимся в атмосферной волне. Потом ручка на себя и. Как подвисли. же красиво! Нет, не не переживает. Я не переживаю. Я же, я же много, много раз. Я сто... я сто раз так делал. <свят> а я, ты не могу, почему-то баллон открыть. Вот тебе, пожалуйста. сигнализация что второй пилот не дышит здесь много всяких уровней защиты то есть начиная от того что он проверяет давление на входе и заранее за еще кислород не кончился но начинает орать ай-яй-яй-яй катастрофа скоро кончится кислород потому что на самом деле все надо выключить чтобы дальше не пищал окончание баллона на большой высоте чревато тем что можно потерять сознание и был недавно случай, когда произошла разгерметизация самолетика на высоте порядка 10 километров, и пилот просто не успел ничего сделать. То есть, видимо, кислородное оборудование, возможно, и было, и так далее, но то ли воспользоваться не успел, то ли что, самолет на автопилоте шуршал там еще долго на такой высоте, ну и потом упал в море. Поэтому с кислородным голоданием шутки э, не шутки. Все время. Покажи легенду. <смех> Легендарный Клаус Ольман, который тоже готовится сейчас к полету. Была интересная история, когда мы хотели полететь с Клаусом, и он нас с собой взял опять же. И когда все включили кислород на 4 километрах, он говорит, все включили? Меня, моего друга там копалось, говорю, слушай, ну ты там скажи, что там, мы там и без кислорода хорошо на 5 тысяч. Он так сказал, он на связи был. Клаус спокойненько выпустил воздушные тормоза, провозил нас домой, <смех> улетел, говорит, ребята, завтра кислород зарядите. Вот. А потом вечером, мимо двух балбесов проходя, прочитал целую лекцию о кислородном голодании, о том, что происходит с мозгом и так далее и тому подобное. То есть он не пожалел часа своего времени и вправил мозги так, что с того момента по сей день и дальше я летаю только с кислородом. И в принципе в хороший день, начиная даже не с четырех, я не экономлю, а там с трех с половиной, чувствуешь себя зато хорошо, не знаю, в хорошем настроении Жрать хочется И так далее Ну что ж, будем ставить баллон Пока Клаус куда-то убежал Покажу вам чудо инженерного искусства Вот этот вот мотор Антареса Видите, он полный внутри, электромоторчик К нему красиво корпусу пределанной лопасти Это просто Какой-то праздник Пир инженерной мысли На самом деле это самый первый Действительно очень хорошо сделанный электрический планер Antares 20. И именно на таком моторе есть планер двухместный Arcus E. Моторы идентичные, может быть батарейки немножко разные. Вот полностью готов к полету. Клаус, вот я план строю, let's go. Осматриваем наш двигатель Rotex 535C. Обожаю этот мотор, очень простой. Так, пружинки на глушители все присутствуют, тормоз, зазор нормальный, охлаждающая жидкость присутствует. Здесь замечательный редуктор без регулировки натяжения ремня, просто вот поставил и все. Очень надежно, если ремень болтается, надо покупать новый. Кислородное оборудование установлено, баллон открыт. Вот как он замечательно у меня под ногами появился, получился. Чем интересен планер DG 500M? Тем, что как раз на нем был установлен мировой рекорд по высоте подъема в волне на планере, что-то больше 16 километров. Установил его Стив Фосетт. Это до сих пор рекорд для планера не оборудованного герметичной кабиной, потому что рекорд, который поставил Перлан Проект, это проекта Airbus. А. Он забросился 22,5 километра. И это, конечно, очень круто, но это на планере уже с герметичной кабиной. А здесь было вот этот мотор был снят, здесь была целая туча баллонов с кислородом. И на 16,5 километров на таком планировочке дунули. Так что я даже горжусь, что на таком летаю. Мы так высоко не полезем, полезем чуть-чуть. Над облаками взошло солнце, нам надо туда, потому что это будет очень красиво. Мы убрали двигатель, поднявшись над облаками, вообще расчет наш был, что мы сейчас какую-нибудь все-таки волну возьмем. Но что-то как-то пока не выходит каменный цветок. То есть вот это избыточное количество влаги, возможно, или что-то еще, деформирует всю эту конструкцию. И вот, вот мы здесь что-то цепанули и ну, опять да. вниз. Постеменно нас опускает под облака, увы. Я взял ручку сейчас, немножечко отворачиваю в сторону, но с другой стороны где-то здесь может быть турбулентность и как раз... О! Не. Какая радуга зажглась красивая! Не. Вот там со страшной силой падает дождь вниз, а у нас какое-то подобие подъема. Но может быть оно немножко впереди, вот там есть... О, вау, как красиво! Не. Радуга! Вон я вижу даже ротор! Ротор вижу красивый. Сейчас попробуем туда прорваться. А пока просто ныряем в радугу. Я! Ты посмотри, какая красотища. К кольцевая, кстати, радуга. Здесь падает вниз огромная масса воздуха. И образует ниже нас дождь. А мы здесь пока над всем этим великолепием. А облака падают с горы. А, а Поттер, И у нас, видите, нолики, И даже вон волна пошла. Вау. Спасибо, я кончил. Да. Но волну мы все-таки. Мы взяли что-то непонятное. То есть что-то здесь поднимает. Нет, здесь будет что-то, но это будет такими всплесками. То есть устойчивой волны не будет. Но, по крайней мере, есть вот эта магия падающих осадков. И может быть вот там впереди это будет. Опять ныряем в радугу. Вот это облако прямо по курсу. Мне нравится. Оно такое как раз роторное. И там впереди... Не волну, так ротор мы обязательно возьмем. По крайней мере, поржем, друзья. За одно из самых забавных наших начинаний. Я еще хочу петлю вокруг радуги скрутить. Тоже очень-очень, но посмотрим, как это получится. Вот сейчас проходим через Самые ад. И да, минуса. Сейчас я отворачиваю, чтобы облачность не входить, потому что заблудиться можно хорошо. По идее, вот перед вот этим облаком должен быть подъем, потому что там кеновая щель наблюдается. Но щели эти сегодня такие весьма сложные. Вот аэродром Аспермонт. По опыту волна стоит где-то над его центром. Но не сегодня. Здесь сколько облаков сколько всякой мути но в любом случае еще пробуем эх обидно досадно ну ладно вот вы видите друзья что не всегда так сказать не и всегда все коту... солнышко да, не всегда коту масленица но зато вы видите краски какие шикарные присутствуют у нас и конечно вот это чудище облачное мы над всем этим были великолепием. но вариант подлететь к вот этому облачку она роторная низовое посмотрим что здесь дают каких чертей тут ну и потом опускаться в динамике может быть, еще полетаем в динамиках если точность не съест можно подождать в принципе по прогнозу давали что хорошая волна стоит чуть ли не с 11 это клаус нас гоношил в такую рань кстати ну, здесь, здесь можно будет в вратарах бодаться, по крайней мере, поржать. Вот он, роторочек этот. Вот плюсик небольшой, друзья, есть. Над этим роторочком. Смотрите. смотрите, ну это не то, не то, что я хотел. Но, но бодаться-то можно. Сейчас и будем бодаться. Вот на фронте этого облачка сейчас будем ходить. Это косая, дурная, но волна ведь. Мы, видите, нарезали несколько восьмерок. И на удивление я устойчиво поднимаюсь. То есть я изначально немножко не там искал волну, а может она только-только запустилась, потому что мы, в принципе, протарахтели тут все, что могли. Но факт остается фактом. Мы медленно, но уверенно, со скоростью 1 метр в секунду карабкаемся вверх, что не может не вселять некий оптимизм в нас. Тем более, посмотрите, какой ужас внизу черное страшное облако поднялись мы друзья выше облаков замечательным образом наша текущая высота 2900 метров и она медленно но уверенно растет даже до двух метров у нас сейчас поток ну надо облаками облаками. красиво может быть дойдем до кислородных высот через некоторое время так высота 4100 метров Футок это по 12 тысяч чем-то и мы уже на кислородике уточнение на кислородике сейчас я включаю об уворачиваю вот эту волшебную ручку об и начало обшикать сейчас проверю баллон открыт а баллон то я не открыл Видите, сигнализирует система что ой-ойой катастрофа мы все умрем ой ой так а я не могу почему-то баллон открыть. Вот тебе, пожалуйста. Нет, я его притянул настолько сильно к... А шестигранник это нет. Отстегиваюсь. Поволновались. Иначе бы видео не было бы таким интересным, да? На самом деле, действительно, как только я начал открывать баллон, начал прилагать какие-то физические усилия, а высота все-таки уже 4000, прям вот реально стало не хватать кислорода, ну и паники никакой нет, но вот это вот ощущение, что надо что-то делать, делать что-то надо, воздуха не хватает, ай-яй-яй-яй-яй. То есть здесь важно просто спокойно или а выпустить воздушную тормоза, спуститься и разбираться с этим, или спокойненько успокоиться, благо у меня такие случаи уже были. И взять, сделать правильное решение. Во-первых, отстегнуться, чтобы было свободы побольше, шумы в волне не трясет, все в порядке. И второе, взять и открыть баллон. Мне казалось, что вентиль зажала. на самом деле я его просто достаточно сильно закрутил. Когда я двумя руками взял вентиль, он открылся. На данный момент вот он наш баллончик, как видите, ногам он моим не мешает, я сижу, все в принципе так удобно и в порядке, вот ноги обычно я, когда ученик пилотирует, ставлю вебри вот так, сейчас, конечно, удобнейшая кабина, мне очень нравится. Вот у нас чудесный дозатор, сейчас э, подает, видите, мигают огоньки, пшик-пшик, он видит разряжение в ноздрях, когда я пытаюсь вдохнуть. И на вдохе подает немножечко кислородика. Сейчас у меня стоит на N. Я так понимаю, что это типа подача всегда. Можно переставить на D5. Это, я так понимаю, что он с 5000 фунтов, футов начинает давать. А это с 10. Видите, тоже работает. То есть можно поставить на автоматику. Ну Я обычно на N включаю. Вот. Потом есть еще какой-то режим F1. Надо инструкцию почитать. F2, F3. Ну, здесь еще есть специальные маски. Можно так это запрограммировать, чтобы была непрерывная подача кислорода. В общем, кучу всего можно сделать. Мы переключаемся на самый первый режим. Это он только, только, только включился. А здесь мигает лампочка, если кончается в, в болоте кислород. Видите, уже заговариваться начинаю. А Фирма-производитель у вас на экранчике. Совершенно потрясающая штука. То есть я очень доволен вот этим оборудованием. Студента моего сдула волны. Волна у нас, видите, на экранчике. Вот она впереди. Настолько сильный ветер. Ветер сейчас 94 километра в час. Поэтому кое-кому из волны сдуло. Закрывок сразу переставь, разгонись. Угу. И как раз вернешься в волну. А что у нас хорошего? Ну, Альпы. Даже Банблан виден, на самом деле. Сейчас я вам покажу, где он. Вот там Монбланчик. Далеко-далеко самой верхушечкой торчит. Мы сейчас попробуем подняться выше 4. Там что-то опять 800 На 4 точно можно подняться. Сейчас немножко здесь еще наберем и будем перелетать. А, кислородиком хорошо. Сразу же ясность пустик наступила. Кабайл это наш, вот мы по его спросим. Как тебе с кислородиком? Ощущение. Ну такое, как говорится, немножко гайк. Что немножко хайп? Хай, хайп. Uh -huh. Ты знаешь, как, как эйфория такая. Далее да не подышать газом. <связать> как тебе вообще альпа и волна? Замечательно, вот. Я все еще, понимаешь, мозг не в состоянии переварить сразу столько Информации. позитивных впечатлений, поэтому... Его сейчас как раз крыло показывают на Манблан. Да. Клаус с нами должен был лететь, но что-то у него случилось сегодня с планером. Пошел на посадочку. А наш план сейчас вот взять волну на пик дебюре и попробовать. Дают, что очень хорошие волны стоят на экране. И видно, что там облаков не так много, все горы открыты. Можно будет очень интересно, мне кажется, полетать там сегодня. За бортом уже явный минус. Очень холодно. Как вы видите, друзья, редкий случай, когда я в штанах. Такое ощущение, что в ногах уже минус. Но Но не только на... за бортом. В ногах уже минус, да. Но не только за бортом. Вот эта система с кольнулими является очень комфортной, и ее можно использовать ну, где-то до 6-7 до тысяч метров, но ну, 7 уже под вопросом. Дальше идет маска, а дальше бывает маска с небольшим наддувом, и м -м, хочу ли я выше, ну, я даже не знаю, то есть картинка практически не меняется, вот, визуально ты уже большой разницу не отличаешь а, высота, там, 800 или там 6 или 7 ну наверное на 10 уже будет там, но земля все равно не круглая а вот вред организм мой риск для жизни достаточно приличный, если что-то на десяточке случается, то можно и сознание потерять, не дай бог с кислородным оборудованием какая-нибудь фигня, поэтому, конечно, вся в этом случае кислород дублируется, в этом случае в плане ли нужно вместо мотора обвекать кислороду и наверное это какой-то подвиг ради подвига, потому что саму техническую возможность подняться на 5, 16 километров Фосет показал, как это можно сделать на таком планере. Ну, вот мне кажется наиболее интересно, если уже брать на то полеты Перлан проекта, когда вот 23 километра, 22,5, с половиной, и это реально высоко. Итак, три петли в волне. Разгоняемся до скорости 200 километров в час. Вот 200 скорость для начала петли. Потом ручка на себя и раз. планер прокручивается. Провисли. Ну, не провисли. Так... Невесомости-то не было. То есть, меньше единицы перегрузка была в какой-то момент, но невесомости не было. Я сейчас, друзья, развернусь, чтобы... О, сразу, смотри, волна пошла сразу. 200, полочка. И поехали. О, как под, же красиво. Не переживает. нет, не Не переживай. Я не переживаю. Я же, я же много раз, я, под... сто, я сто раз так делал. Друзья, маленькая красивая вставочка, как берется волна на пик-дебюре. Вообще, как красив пик-дебюр сейчас. А вот у вас роторное облако. Оно образуется за счет того, что воздух с пик-дебюра падает вниз. Как он падает вниз, я вам сейчас покажу а потом отскакивает вверх. И вот перед вот этим косматиком роторным как раз и есть волна. Ну, друзья, чтобы вы понимали происходящее, воздух переваливает пик дебюр, вот так несется со страшной силой вниз, отскакивает и оп, поднимается вверх. Вот где мы сейчас, там оно поднимается. Кажется, что невероятно, но так оно на самом деле и есть. Ну, потому что видите, у нас стрелка сейчас на нуле. Если я немножечко пошарюсь, я найду, где же эта волна посильнее. Пока просто хочется поближе к Питдебюру и показать вам этот вот буйство, энергии, как облака переваливают вершину и дальше энергично опускаются вниз и тают. Почему тают? Потому что воздух, который опускается, он разогревается. Вот такой бесконечный облакопад вы наблюдаете. Прекрасный же. И свежий снег этого года на вершине. Выпал он, соответственно, когда тут дожди были вчера. Вот свеженький снежочек уже есть. Ну и такой же свеженький, красивенький, большой больших горах снежочек. Высота 5770 метров. Мы находимся в атмосферной волне. Сейчас наше крыло показывает на Манблан. Видите, на горизонте далеко-далеко Монбланчик торчит. Очень красиво, друзья. И вот мы на кислороде дышим. Оборудование работает исправно, никуда ему деться. Оно, кстати, мне очень помогло летом. Я на таурусе летел на Манблан и думал, поставить кислород. Нет, а у меня на моем одном планере стоит кислородное оборудование. И когда я купил Таурус, я первым делом купил себе комплект оборудования, чтобы оно, так сказать, было. И. Утром я посмотрел тропку облаков, думаю, ну, вроде как до четырех можно не брать. Потом думаю, а вдруг все-таки? И взял с собой баллон, а баллон у меня был не закреплен, к сожалению, в Тарус. Я там запихнул его в специальный мешок, обложил пягеньким, чтобы, если вдруг будет турбулятость, баллон начнет летать по кабине, чтобы он все-таки не пришиб меня. Но это было мудрое решение, потому что высота все-таки была большая. Вот когда будет фильм про тавруский пестрель на Манглане, обязательно все это увидите. Так что не ленитесь, брать кислород с собой. И вот сейчас мы с этой высоты бы так любуемся окрестностями, планируем наш дальнейший полет. И хотим просто показать вам, как же это прекрасно, выбраться на вот такие большие высоты. И иметь возможность путешествовать пальпам Дальнейший путь, вот крыло показывает на заповедник экран. мы туда сейчас можем перелететь, ну и дальше вплоть до... Ну, даже в принципе на Монтблан можно сегодня слетать с волнами, но единственное, видите, там все залито поле, рядом с Монтбланом залито сплошной облачностью. То есть, чтобы дойти нормально, нужно вот переводить туда поближе к Италии, и по чистенькому небу, там тоже стоит волна длинная, двигаться, двигаться, двигаться, стараясь не заходить, над места, где есть сплошная область. Ну что ж, вот вам еще раз панорамка. Мы этот вид э, впитываем всеми силами души. Капай, вот как тебе? Удивительно. Да. Удивительно. Это похоже на магию? Это похоже, да. Я себя чувствую рыбкой в аквариуме. В Небесном аквариуме? Да. Но нога правая, все. Я видит. не чувствую правую ногу. Отморозил он. Да. Но мы не взяли чуни, у нас специальное оборудование есть для зимних полетов. Но как-то казалось, что не зима вроде. Ну, мало того, что не взяли чуни, мы предусмотрительно промочили ноги. Да, перед тем, как там был дождь у нас с утра, роса и так далее и тому подобное. Аэродром наш вот, он виден сейчас с большой высоты. Так, я увеличу скорость, чтобы не лучше 5 800 потому что сверху над нами входят уже рейсовые самолеты всевозможные, не хочется нарушать. Мы вот начинали от этого пик-дебюра низенько-низенько, но сейчас видите, как хорошенько набрали. ДД-500 прекрасно ведет себя в условиях, так сказать, волны. О, кстати, зажглась какая красивая ринза, посмотрите. Ну что, нам путешествуем. Закрылок... Оп. Фиксируем планету. И встаем на маршрут. Скорость 200 полетели. Класс. Друзья, мы летим за учителем. Вот он его Вы видите, можете оценить немножко разницу в качестве двух летательных аппаратов. ДГ-500, на котором мы летим, все-таки проигрывает. Автар из качество 60. У нас 46 качества. Особенно на высокой скорости. Клаус 18 на метров, наверное, на... Мы же находимся сейчас в экран Сейчас я вам покажу самые красивые места. Вот оно, озеро Бабочка. Очень красиво смотрится на поле свежего а. снега. А мы пытаемся здесь где-то волну взять. лаус ушел направо на два часа. Да, не вижу. По 2 часа и выше. Вон он. А, вижу, да. Истился. прощупал здесь волну, не нашел но, друзья, мы за Клаусом дальше не пойдем почему? мы замерзли очень сильно, то есть мы, конечно, полные двоечники взяли кислород, подготовились а по поводу обуви э, совершили глупость просто несусветную, потому что надо было хоть немножко подумать головным мозгом и понять, что вообще-то конец сентября это уже все-таки не зима еще, но масса-то воздушная вот эта, пришла из Арктики и сейчас реально очень холодно и у моего а то снялась левая нога или правая правая, правая на он уже не чувствует поэтому мы вам быстренько достичь красоту чуть-чуть здесь и развернемся в обратную сторону собственно я сейчас использую большую скорость высоту как раз для снижения и сейчас еще мы не попали посмотрите, стрелка вариометра лежит по низам кстати, надо валить отсюда сейчас сейчас мы еще попадем с турбулентность вот это будет самый рок-н ролл сейчас надо против ветра выскочить из этой зоны минусов так я взял ручку друзья минус с половиной метров в секунду на успехнителе механический валюметр лежит телка высотомера отсчитывает сотни метров как у нас осталось 430 с нашей огромной высоты Продолжается, минус 6,5 метров в секунду. Какая-то шутка какая-то непонятная. Да. Вот это, это, что называется, горы, друзья. Немножко уменьшилось снижение. Я рассчитываю, что вот здесь будет чуть меньше. Хотя, но все равно, стрелка на минус 5. Шли удачно, а сейчас просто какую-то адскую дыру попали в воздушную. Эти горы вырастают в размерах. Я развернулся уже по пути, в сторону аэродрома. Вот, сразу же снижение чуть уменьшилось. Но все равно минус 4,3. Держу ручку 200 км в час. И вы представляете, друзья, что будет, если опуститься вот в этот ад? Понятно, что там нет посадок, понятно, что там жуткая турбулентность. Здесь вот, в этом разнице, вот на экране, естественно, ни одного аэродрома. И мы, конечно, долетаем до нашего аэродрома без проблем, потому что... Высота, с которой мы ушли в этом экспедицию 5 800, нам это позволяло. Никак минуса не заканчивается. Как они 5 были, так и остались. Но немножечко чуть-чуть меньше на тренитее, минус 3,6. То есть сейчас был момент, когда минуса были не сильные. Почему сейчас? Ну, потому что идет стих с этой горы. Надо нам, я взял ручку, все-таки попытаться перевалить на сторону хотя бы. Потому что сейчас, значит, мы уже скоро дойдем до ситуации, что перевалы не проходим какой-то треш и угар да, принцесса вот в этом отношении получше будет потому что аэродинамика вот этого планера такова, что он на такой скорости больше 200 в аэродинамически высоким не обладает, друзья все-таки это не принцесса но на скорости поменьше, все не так уж плохо. Визуально чувствуется, как руки падает. Где-то да. воздух должен вверх подниматься, мы же были да, в волне. Да. По все прям ваза, в базах. Ой, уменьшил скорость. Динамическое качество у нас повыше будет. И мы сейчас потихонечку, потихонечку пряпаем сторону хаты полетали ну теперь хоть потеплее стало но ну, как тебе сказать честно нет а так да. да ветер у нас 74 километра в час будет 310 градусов то есть северо-западный ветер одно вепер меня радует друзья что он прекрасно переносит турбулентность вот чего не отнять у этого планера Просто где принцессу шатает так, что с дым идет, вейпер здесь не произойдет. То есть, конечно, видите, да, что камеру качает, подрякивает, но в целом не критично. Здесь на динамике рассчитывать смысла нет. Если только какое-то волновое явление, оно, к сожалению, оно здесь отсутствует по ряду причин. Но видишь, мы, по крайней мере, линию заняли без снижений, друзья. Сейчас потихонечку прыг-прыг-прыг и... -пры -пры -пры -пры перескакиваем к нашему замечательному пик де который скрывается в облаках Я, как видите, друзья, все хорошо мы долетели до пик де и даже на высоте, на которой можем опять взять волну по дороге мы встретили волну в долине, как раз та, по которой шел в начальном этапе Клаус, по которой шли мы вот. и вопрос, будем ли мы продолжать? не знаю очень холодно по крайней мере сейчас попробуем пролететь так, чтобы не отгрести самых сладких людей да. или отгребсти. Если отгребем, вы это увидите. А, сейчас для этого самое время, потому что мы ниже их дебюра в самом таком злом месте. Но почему-то нас пока не керачит. Я не знаю, почему. Вот ротор роторное облако слева, по идее, перед ним Он должен быть да. сладчем. Проверяем этот процесс, эту теорию. Вот, оп. Вот начинает вот. как раз фигачить. Вот. ай -яй, -яй, -яй, -яй, -яй, яй Вот, вот, вот! Вот вот! Вот, вот, вот, вот, оно, вот. вот то, о чем говорят да. да. Слушай, но Vipry, конечно, <свистит> изумительный аппарат, друзья. Я в вот этот ДГшку просто обожаю. Потому что она в турбулентности ведет себя... Я, собственно, его и назвал так, Vipry. Жена предложила. <свистит> а потому что, <свистит> во-первых, у него мордочка Ох, Нарисован вода вон гордочка на нем и второй момент что вот эту турбулентность просто раздирается клыками. такими вот трассы и пофигу все Эть, твою мать как это все непросто <связь> вот друзья подъем есть э, волна есть но очень турбулентно конечно сейчас надо немножко выдержать вот это вот издевательство над аэродинамикой Немножечко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко. ко ко Но вы видите настоящие боевые ротора, и вы видите, на вариометре стрелка легла на 5 метров в секунду. На среднителье 6 и 6. То есть помните да недавно, что у нас было там... Сколько было минус? Минус 6. Минус 6 было. Ну, примерно как было минус, так и стало плюс. Прибор показывает 6,5 метров в секунду на среднитель. Стрелка лежит. Высота стремительно растет. Ты вот я ручке, да? делаю, да? я на ручке, я делаю правый вираж, чтобы не выпасть из этого. Но вы понимаете, да, чтобы прорваться вот в эту зону, где уже дальше халява и 6 метров в секунду, нужно пройти через настоящий боевой ротор, если вы пролетели издалека. Возьми ручку. Взяла. А мы пролетели издалека. Вот место, откуда мы начинали наше путешествие, там с экранца. Для того, чтобы далеко летать в волнах, нужны планера с хорошим органическим качеством. убирая крен и в левый газ переходи. И именно с высоким энергетическим качеством на высокой скорости, потому что, чтобы податься с ветром, который вообще-то был до 115 км в час сегодня, ну, нужно летать быстро. Игорь, ты меня как-то все время уловишь, что у меня нет что сказать. Нет Я, что вот, сказать, видите, как у меня не разговаривали. Пайла, говорит, слов у него нет. Но я его понимаю, потому что когда ты вот там оттуда прилетаешь, думаешь, ну все, кирдык, там сейчас мы у этих горах останемся, потом сюда прилетаешь, тебя трясет, потом раз, и такая магия волны, конечно, сказать в принципе нечего, друзья. И говорить-то, наверное, не нужно. Будем где-то 130 скорость использовать на посадке. Немножко непривычная у меня с закрылками здесь работа, потому что, ой, с закрылками, с тормозами, они не нейтральные, в смысле усилия. Немножечко получается, что усилия с ростом скорости может расти, ну, то есть есть свои нюансы. То есть, они, как бы, вот, мне приходится реально рукой их достаточно серьезно или давить, или толкать, или еще что-то. О, вот она жуткая совершенно болтанка. Оп. Подхожу к планете. Скорость 150, а вперед планер-то не летит практически. Представляете, какой силы ветер дует? Вот сейчас аккуратненько притираю к земле. Оп. Все. И мы приземлились. оп, па па па па как хорошо. Отлично. Ну, ведь вещи-то будь здоров. Сейчас как бы мы назад не поехали. Да ну! Уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов.